Приветствую. В этой серии видео я рассказываю про фишки и стратегии интернет-продаж, при помощи которых вы можете еще больше больше получать клиентов и соответственно прибыли в вашем бизнесе. Меня зовут Сергей Бердачук. В предыдущих нескольких видео я рассказывал про то, как при помощи только одной из фишек, которые я использую в своем курсе по стратегии по массовой, массовой продаже в интернет, а конкретно про переринковку сайта, при помощи которой на конкретном примере я показал, что можно достичь показателей даже в полтора раза повысить посещаемость сайта, что существенно, достаточно существенно. Реальный пример был в 1000 до 1500 посетителей сайта в день. И вы тоже можете точно так же получать больше клиентов, если будете применять множество из фишек, которые я рассказываю в курсе «Массовые продажи в интернет». Сейчас я расскажу подробно, из каких модулей, какие стратегии я использую. Уже используя их на этом уровне, на базовом уровне, вы можете получать клиентов. Итак, прежде чем я начну рассказывать про именно стратегию продаж в интернете, про основные фишки, я хочу рассказать пару слов именно о себе, как я достиг успеха. Не всегда я был успешным, скажем так, мои 40 лет, с хвостиком. Я достаточно много времени, более, по факту более 10 лет, у меня ничего не получалось. Я хватался то за одно, то за другое, пробовал множество разных фишек. Буквально по крупицам собирал информацию по интернет-маркетингу, но все равно не было вот четкой системы, как это сделать. И реальный прорыв произошел на одном из тренингов в 2008 году, когда я проводил один из своих самых первых вебинаров в интернете, я хорошо помню, как одна из участниц задала вопрос, а можно рассказать по шагам, что и как надо сделать в интернет-продаже? Я тогда давал именно материалы, достаточно интересные, с моей точки зрения, но потом, когда я пересматривал, внимательно пересматривал, оказывается, что вещи тяжело воспринимались людьми. Я многие вещи рассказывал, и не было четкой стратегии, людям не было понятно. Вот вопрос, который задала Милана. Милана, если смотришь это видео, еще раз тебя благодарю за такой простой вопрос, который меня навел на мысль, что материалы надо давать людям постепенно и давать небольшими фрагментами, четко сформулировав, что последовательно делать. То есть должна быть инструкция, как именно вот простые шаги. И из этих простых шагов и сформировала систему, которую я вот сейчас называю массовой продажей в интернет. Именно ее я и помогаю внедрить. Персональном коучинге по раскрутке сайтов и увеличению продаж по сути эта система выстроена на основе моего тренинга по интернет-продажам которые опять же по частям даю в коучинге и включает в себя множество маленьких шагов если так вот рассматривать в курсе по интернет-продажам более 40 видеоматериалов, видеоматериала аудиоматериалов текстовые материалы различные всякие шаблоны и если вот глобально рассматривать, то на самом деле продажи в интернете начинаются не самих продаж, как таковых, а именно минимум, что вам нужно освоить, это копирайтинг. По сути, копирайтинг и понимание психологии клиентов, это самое важное в продажах на расстоянии. Будь то интернет-продажи или директ-мейл, прямая рассылка с обратной связью. Именно понимание основной структуры, основных шаблонов и Заключается основная суть. Копирайтинг это можно сказать, как это я вот программист, я пишу программы. Вот копирайтинг это фактически нейролингвистическое программирование, когда вы программируете людей на нужные вам действия. Есть ряд формул, основная формула это оферт, дедлайн, призыв к действию, спецпредражение, какое-то ограничение по времени или количеству. И Предложение, что конкретно надо сделать прямо сейчас. Вы просто людям четко объясняете последовательность шагов, что конкретно сделать. Есть набор ключевых шаблонов по созданию заголовков. Фактически, если нет времени на изучение копирайтинга, берем эти шаблоны, вставляем конкретно вашу тематику. Банальный простой пример: что надо сделать, чтобы получить то-то. Вот простейшие шаблоны, например, что надо сделать, чтобы раскрутить сайт или как раскрутить сайт чтобы увеличить продажи в два раза вставляем нужную вашу тематику и шаблон отрабатывает это уже проверенное временем есть довольно таки большое количество таких шаблонов которые я даю опять же в тренинге и за счет этого вы уже сейчас можете не вдаваясь глубин глубоко уже получать более высокие продажи тут правда возникает именно проблема шаблон перейти на темную сторону силы как в звездных войнах потому что по сути вы получаете власть над людьми вы можете манипулировать людьми и заставлять их делать то что нужно вам вы реально легко понимаете что это достаточно простая техника за счет именно манипулятивных техник вы можете конкретно приводить клиентов и они будут покупать ваши продукты полно примеров когда это используется не на два блага зайдите на какой нибудь сайт там новостной внизу есть блоки баннеров и полно всяких блоков типа там Секрет знакомого электрика как платить меньше за электроэнергию, что от вас скрывают компании по производству автомобилей. Зайти по этим ссылкам на продающие страницы, вы увидите, что реально продается всякая ерунда. Последний пример, допустим, продается устройство, которое вставляется в автомобиле в прикуриватель, типа экономит очень красивый продажный, четко сформулировано предложение. Небольшая цена. Если вы так вот рассматривать все сделано по правилам и человек. Фактически вам манипулирует манипулируют и вы готовы купить этот девайс в надежде, что он действительно что-то там сэкономит. Есть своя целевая аудитория, которая купится на эту ерунду. Есть аудитория, которая не купится, которая будет технически проверять. Я, например, как, как эксперт, я могу сразу сказать, что это работать не может. Либо же пойду проверю в интернете отзывы. Поинтересуюсь, как именно это работает. В данном случае там стоит просто конденсатор. Если бы это было правдой, он, все бы давно ставили себе банально, там же конденсаторы стоят в блоке питания того же проигрывателя. Уже бы все это работало без всяких девайсов. Но речь идет о том, что у вас появляется мощь, мощь продавать на расстоянии. Копирайтинг это дает им именно такую силу. Основная формула ⁇ это FER, EDLAN, призыв к действию. Афер это спецпредложение, то есть должна быть причина именно купить прямо сейчас. Как правило, именно используется какая-то скидка или бонусом дополнительные товары вам предоставляются, либо же ограничение. Причина купить именно сейчас это мы, например, добавляем какое-то спецпредложение, которое потом убираем и его реально уже невозможно купить. Вот это тоже манипулятивная техника принять решение именно сейчас. Что касается Вообще развитие по интернет-продажам вот вы со временем начинаете понимать, что как бы так у вас уже накапливается опыт. Вы хоть и руководитель, да? Кстати, я хочу обратить внимание, что именно для руководителя важно иметь эти навыки, чтобы четко понимать, что делегировать своим подчиненным. Вы фактически имея инструкции, инструкции по раскрутке сайта, по рекламе, по созданию вот именно потока клиентов и Организации продаж, вы эти инструкции делегируете своим подчиненным, они их выполняют. Себе же вы берете более интересные задачи. Например, когда надоедает, начинаешь придумывать более сложные задачи например, получить месячную выручку с одной продажи. Почему бы и нет? Вы делегируете типовые задачи, по этим задачам вы гарантированно по схеме у вас гарантированно приходит определенное количество людей определенная выручка и у вас гарантированно вы знаете статистические данные по потокам. Вы же развлекаетесь, занимаетесь именно такими вещами, как можно ли сделать еще круче, более дорогой продукт продать. В общем, такие вот штуки, которые действительно позволяют поднять ваш уровень, ваш бизнес на совсем другой уровень. Вы начинаете уже работать не в бизнесе, а над бизнесом. То есть вы работаете как стратег. В, в этом и основная сущность я понимаю предпринимателя именно стратегически планировать что должно быть сделано мониторить то есть опять же делегировать полномочия делегировать задачи подчиненным чтобы они выполняли какие то рутинные операции ваша задача лишь только дергать за веревочки мне нравится термин маркетинга который предложил игорь ман это пруф сокращенно это Привлечение клиентов, работа с клиентами, удержание клиентов и возврат клиентов. По сути, это основные задачи, с которыми вам приходится работать именно, даже независимо, это интернет-маркетинг или просто маркетинг. Обычным бизнесом, по сути, в ходе коучинга приходится заниматься не только интернет-продажами, а, как правило, возникает куча материалов, которые приходится создавать для того, чтобы поднять и офлайн-продажи маркетинговые всякие брошюры, каталоги и так далее. Я помогаю это делать людям, хотя опять же навык интернет продаж открывать глаза на, на, на те же вещи, которые работают и в офлайн, и в онлайн. В онлайн у нас есть большая эффективная возможность именно протестировать. Система работы интернет складывается из, из таких этапов, что как бы когда ко мне приходят люди в коучинг, основная проблема в том, что люди не понимают, именно хотят раскрутить свой сайт. Раскрутите мне сайт, вывести стоп по каким то ключевым фразам, но нет понимания, что не в этом суть, не в этом суть именно интернет продаж. Продажи начинаются прежде всего с определения четких, определения целей. Вам надо определить, какие задачи должен выполнять сайт, допустим, привлечение клиентов да? Сколько конкретно должно быть привлекаться клиентов в день, в неделю, в месяц, в год? каких клиентов, на какие продукты, на какие услуги, сколько вы должны показателей отсчитать, знать четкие цели. То есть должна быть или звонок сайта, либо прямая продажа, либо заказ по электронной почте и так далее. За счет именно того, что вы определяете четко цели, вы понимаете, то требовать, какие результаты вы должны быть. Вам не нужна, на самом деле, в топ-10 вам выводить сайт, по сути, не надо, вам надо вывести именно сайт на показатели по целям, а уже именно в топ 10 в тройку это зависит именно от того, что на, что конкретно сделать на сайте, чтобы получить эти показатели. То есть не всегда выгодно раскручивать сайт, например, на первом этапе, когда у вас сайт еще совсем не раскрученный, либо же его загнали под бан. Сufficient часто приходят ко мне люди, последствия работы seo специалистов приводит к тому, что сайт попадает под бан. И тут достаточно сложно в редких случаях удается его вывести проще бывает просто создать заново сайт на новом хостинге на новом домене и все полностью работу сделать заново но по себестоимости иногда бывает дешевле чем пытаться восстановить последствия неправильной работы В чем то достаточно тонкие моменты именно за счет того что бытует множество легенд множество мнений нет четкой стратегии как раскручивать сайты в интернете то есть, есть черные белые серые так сказать методы то есть, как бы, если рассматривать допустим есть какая то группа белая оптимизация серая оптимизация темная сторона силы да если раньше можно было где то посередине находиться и использовать иногда и черные методы то сейчас Google ввел последние алгоритмы пингвин пин панда и так далее там эти всякие их алгоритмы которые призваны на анализ Качество сайта и фактически вот эта вот грань между серым и белым, она сдвинулась в сторону белого. Вам нельзя теперь использовать множество техник, которые использовались раньше, и в итоге очень много сайтов влетают под банк, потому что даже если книжки почитать, руководство по SEO-оптимизации, поисковой, search engine optimization, то есть это SEO, то многие советы, они сейчас уже не работают. Сейчас работают именно создание качественного контента, нацеленного на клиента. Старайтесь именно работать над созданием качественного. Вот на этом этапе вам надо определиться с текущим состоянием сайта. Фактически провести его полный аудит, выявить технические недоработки, выявить логические какие-то конструкции. Возможно, дизайн переделать, возможно, там какие-то тексты переделать. Вы заказываетесь специалистам. Лучше, в общем-то, брать стороннего специалиста свежий взгляд, заказывать систему аудита сайта. Можно использовать программное обеспечение специальное, которое помогает проанализировать. Практика показывает, что клиенты они не понимают, что такое раскрутка сайта. Вот, например, думают, что если вывести сайт в топ по фразе какой-то, типа там пластиковые окна, да, или кондиционеры, установка, монтаж кондиционеров, на раз сразу побежит покупать. Ничего подобного. Вот именно без понятия целей профиля клиента его аватара, тут как фильм аватар, вот, вы должны четко представлять, кто ваш клиент. типовые сценарий покупки. Без этого никто ничего в интернете покупать не будет. Нужно вам выстроить цепочки продаж. Представлять собой вот сайт, вот я показывал в предыдущих видео паутину. Вот эта паутина, фактически, этот продающие цепочки. Есть у вас должны быть ключевые точки, куда вы заводите клиентов, где конкретно происходит целевое действие. Продажа подписка на рассылку обратный звонок то что вы хотите получить от клиента и тут естественно что всплывает необходимость четкого понимания профиля профиля клиентов это психология это глубокое понимание вашей целевой аудитории их потребностей. очень важно понимать что чтобы вот этот вот человек его запросы в поисковой системе вот это его проблемы которые он набирает в поисковой системе ваш сайт максимально четко отвечал на эти вопросы Причем Именно запросы потенциальных клиентов. Вам не просто от балды нужны, вам надо проанализировать статистику Яндекс Метрики, Google Аналитики, других системах. Мы анализируем, какие конкретно запросы приводили к целевым действиям. Именно на эти запросы мы и раскручиваем сайт максимально. Не на все запросы, даже не на те запросы, которые там высокочастотные. На самом деле далеко не всегда высокочастотные, они являются конвертирующими в покупателей. А именно те запросы, которые собрались в статистике. То есть вам первым делом надо создать сайт. Сайт создается достаточно просто, банально. Если его сейчас нету можно сделать за вечер на WordPress, купить тему или бесплатную тему оформления, поставить сайт. Это задача по сути на один вечер. И полномерно его наполнять полезным контентом. А для этого надо составить так называемое семантическое ядро сайта. Те целевые запросы, ту статистику, которую собираете от клиентов Те запросы, которые они набирают в поисковой системе, мы их ранжируем. Мы собираем множество, множество запросов. При помощи Яндекс-WordStat, например, И есть специальное программное обеспечение, например, кей collector Проще, на самом деле, поставить задачу фрилансерам, они вам соберут. У меня ребята точно так же собирают запросы. По сути, вам надо собрать несколько тысяч запросов, почистить примерно до тысячи, хотя бы до тысячи, может чуть-чуть больше. И из этой тысячи выделить 20%. Вот эти 20% примерно 200 запросов, с которыми мы начинаем работать над сайтом. Фактически, вот это вот самое самое начало. И вам под эти все 200 запросов надо сделать контент, полезные статьи, видео, картинки, чтобы покрыть минимальный какой-то набор, то есть создать какой-то ключевой словарь, фактически вашей клиентской аудитории. Те запросы, по которым они ищут решение своих проблем. Ну и ранжируем дальше эти запросы, выделяем из них под множество тех вот ранжируем их по качеству то есть не обязательно они должны быть высокочастотные а именно рассматриваем то что эти 200 запросов из них выделяем те которые нам самые интересные и именно с них начинаем я записывал множество видео по тому как подбирать семантическое другое как делать ранжирование сайта а дальше мы начинаем планировать саму структуру страниц фактически вот то что мы выбрали отранжировали запросы у нас есть мы их группируем в группы Чаще всего мы берем в качестве группы высокочастотную фразу из этих запросов, то есть фактически, например, смывка краски, да, и под запросы дочерние или установка отопления и дочерняя установка теплых полов и дочерние группировка мы создаем группу фактически ваша структура сайта должна иметь вот набор таких групп основных направлений обычно этих направлений есть такое понятие как кошелек миллер человеческий мозг устроен таким образом что одновременно может нормально воспринимать 7 плюс минус 2 от 5 до 9 элементов оптимальное значение пунктов меню пунктов под меню группировки это вот именно на уровне от 5 до 9 до 9 элементов нормально воспринимаются если их больше надо дробить на более мелкие делать подгруппы и так далее но основные группы вот которые выделяем на сайте то что мы хотим показать вот за счет именно ранжирования мы выделяем самые важные для нашего бизнеса группы и под них создаем разделы сайта вот, когда мы спланировали эту структуру, Даем задачу нашим исполнителям, это или наши свои работники, которые будут контент-менеджер заполнять сайт систематически. Обращаем внимание на то, что это делается систематически. И именно люди должны качественно прорабатывать пути, вот то, что я давал в предыдущем видео про схему перелинковки. Именно пути по сайту вы планируете, что еще людям интересно. Именно за счет того, что вы... Создаете несколько ссылок в конце статьи, вы ведете людей на нужное вам действие. И получается еще вторичный эффект. Это, это именно поведенческие факторы. Поисковые системы сейчас учитывают наличие поведенческих факторов, как люди ведут себя на сайте. Чем больше страницы не просматривают, чем больше времени не находятся на сайте, тем больше ранжируется ваш сайт. В результатах выдачи. поисковые системы Google и Яндекс они за счет этого определяют, что ваш сайт интересен клиенту. И именно цепочка он набрал какую-то поисковую фразу в поисковой системы Ему выдали снипеты. И вот за счет того, что снипет интересный, который он кликнул и он попал на ваш сайт, дальше чем больше времени он на нем провел. Опять же, это достигается тем, что вы делаете на сайте. Интересные материалы затягивающие вставляете туда картинки которые раскрывается опять же надо время чтобы ее просмотреть кликнуть видео опять же надо время чтобы его просмотреть за счет этого у вас время проведенное клиентом на сайте увеличивается поведенческие факторы улучшаются внутренняя оптимизация она ваш сайт автоматически вот это вот белая оптимизация вот по факту никаких специальных фишек особых не надо для этого делать вы за счет внутренней перелинковки и хорошего контента можете создавать качественный свой сайт ну естественно что одним из этапов вам приходится анализировать конкурентов и смотреть какие еще интересные фишки они используют внедрять на своем сайте другие вещи которые уже придумали другие люди зачем вам изобретать велосипед Потому что, в общем-то, многие вещи уже готовы, можно это просто моделировать. Ну, поэтапно наполняем сайт, создаем множество качественного контента. Это основная вот стратегия, которая позволяет поднять ваш сайт в выдаче, привлекать еще больше и больше клиентов. Как бы уже за счет этого, ну вот если рассматривать сайт больше продаж, тот сайт был сделан в ходе тренинга, который мы говорили по интернет-продажам. В ходе этого тренинга я показывал, как создать конкретно сайт под какой-то бизнес этот сайт был сделан пару лет назад именно в ходе тренинга я показал как его сделать как заполнить структуру подробно вот в материалах тренинга по продажам в интернет рассказано что и как делать и сами видите что на текущий момент сайт раскручен не применялось никаких специальных фишек по всей оптимизации хакерской такие черного черная оптимизация но тем не менее сайт отлично работает приводит множество клиентов сейчас Особо не напрягаюсь, как бы так он стал одним из основных источников клиентов мне на текущий момент. Точно так же и вы. Внедряйте эти техники. Очень важно это настроить еще мониторинг позиций, тех э, позиций, которые вы. Определились по ключевым фразам, которые вам важны для вашего бизнеса. То есть мы примерно 200 фраз должны мониторить постоянно, как наш сайт по сравнению с конкурентами, в каких местах находится, какие фразы приводят, какие не приводят клиентов. Соответственно, аналитик эффективности внесенных изменений. Если мы что-то делаем на сайте, мы периодически анализируем эффективность. Например, подавали контекстную рекламу, посмотрели выборку средств за такое-то времени какие-то объявления работают, какие-то не работают, мы их одни отключаем, другие включаем, новые добавляем постоянно. Процесс тестирования, маркетинг вообще, это процесс, именно он постоянный, это не единоразовая операция, это спираль. Вот Все, что в нашей жизни, на самом деле, она подвержена спиральной, спиральной динамика так называемая, именно развитие, развитие вашего бизнеса, развитие вашего сайта по спирали и постоянно постоянно мы накручиваем ее и увеличиваем увеличиваем поток клиентов за счет тестирования и отбрасывания того что не работает внедрение новых фишек я помогаю в ходе коучинга я помогаю это делать по сути если вот если собрать статистику особенно это эффективно в самом начале когда у вас сайт очень плохо работает вы создаете на, на вот на первом этапе в любом случае вам приходится анализировать ключевые фразы и создать какой-то начальный контент с посадочными страницами, то есть до страницы продающей. Структура известная, опять же, я ее подробно достаточно рассказывал в курсе по интернет-продажам и гоните туда людей из контекстной рекламы. За счет контекстной рекламы вы можете определить те ключевые фразы, которые уже работают, те, которые реально приводит клиентов Статистика глобально так показывает, что примерно из 100 фраз, которые мы перелопачиваем, примерно 3-4 реально работают. Ну, максимум 5 там, как когда получается, на разных бизнесах по-разному. Пусть даже 5. 5 фраз реально работает 100. Если вот задуматься, многие просто не понимают, что если не делать аналитику, множество денег выбухивается впустую, пустую, не, не понимая, что для развития бизнеса, для достижения целей вам не нужно раскручивать конкретно весь сайт, вам надо раскручивать конкретные позиции, конкретных ключевых фраз. этих фраз не так много и выстроить всю вот эту вот схему, выстроить всю эту цепочку, email рассылки, это все сопутствующие вещи, смс рассылки, email рассылки, это опять же я все даю отдельно в коучинге, отдельно у меня в продуктах. но основная вот идея создать полезный контент вот давайте зайдем на сайт мой больше мойбольшепродаж.рф. Слева у нас есть вот меню. То, что вот я рассказывал только что, фактически слева. Сколько стоит продвижение сайта? Открываем статью. Здесь написаны основные этапы, которые мы проходим по продвижению любого фактически бизнеса в ходе коучинга. В ходе коучинга это вот именно я внедряю систему интернет-продаж. стоит она для кого-то большие деньги, для кого-то небольшим есть два варианта коучинга основных. Это Полный, полный функциональный коучинг по массовым интернет-продажам, когда я более детально вникаю в тему и больше времени уделяю именно общению по скайпу наводящими вопросами. В облегченном коучинге практически то же самое, но сессии именно консультационных несколько меньше получается. Это реально Скорость развития проекта немножко медленнее получается. Но в результате все равно мы достигаем нужного результата. Обычно за 3-6 месяцев получается развить сайт. За три месяца уже фактически видны какие-то результаты. Даже за месяц уже, если вообще сайта нет, вот тут опять же, если рассматривать сайта нет, мы его запускаем. То есть за месяц можно уже какой-то маленький поток получить, сформировать структуру, настроить первичную контекстную рекламу, уже какие-то первые результаты. В течение трех месяцев уже реально получается уже видимый результат, а примерно за полгода уже после этого времени у вас уже сформируются четкие инструкции по всем пунктам. Вы будете знать, что давать вашим подчиненным. У вас будет как бы, вы как сидите вот, марионетками управляете. Ваша задача именно стратегически планировать, сделать это, сделать то. Сделайте то делегировать. Если опять же вы более высокого уровня вы делаете это менеджеру высшего звена, который занимается этими вопросами. Но как владельцу бизнеса вам очень полезно знать всю эту структуру. То есть я помогаю это сделать в коучинге по массовым интернет-продажам. Не так много людей на самом деле я могу обслуживать одновременно. Сейчас вот я работаю не более чем десятью бизнеса одновременно и не конкурирующие бизнесы. Обязательно будут вот, условия моего коучинга. Я не всех беру коучинг, потому что есть сайты, которые противоречат моим моральным устоям, не полезные людям. Мне интересно помочь именно людям в развитии бизнеса. Я гарантирую, первый месяц я возвращаю деньги, если вам что-то не понравится. Если мы уже начали работу, всегда работаем по предоплате, чтобы получаете это детальную обратную связь. По всем вопросам, которые у вас возникают, проблемы. Я помогаю решать, помогаю настроить сайты, найти людей, которые это сделать либо самостоятельно какие-то мелкие вещи могу вам сделать. В скайп-сессии зависит от того, какой тип коучинга вы выбрали. Количество времени мы беседуем, периодически договариваясь, я анализирую конкретно вашу ситуацию, подстраиваю эту систему под ваш бизнес даю рекомендации. Вы выполняете и двигаемся дальше. Разбираю некоторые видео материала если чего-то не хватает я конкретно под вас создаю закрытые разделы создаю закрытый сайт вот примерно вот такого формата создается специальный набор план развития вашего бизнеса и мы двигаемся дальше то есть я постоянно постоянно помогаю вам добавляю вам инструкции создаю вам стратегию фактически вот то что вот я именно рассказывал инструкции четкие инструкции для исполнительной на основе которых вы достигаете поставленных результатов. По мере внедрения я предоставляю материалы тренинга, как продавать в интернете. Его стоимость 59900. Включает в себя достаточно много, фактически все ну, соответствующие темы. Можете посмотреть. Это анализ текущего состояния бизнеса, постановка целей, глубокий анализ того, что предложить клиентам, то за что они готовы платить. Анализ корректировка вашего сайта составление плана его развития помощь контекстной рекламе это яндекс и google и другие в соцсетях помощь по исковой оптимизации привлечение целевого трафика Рассказываю, как повысить отдачу сайта, снизить его процент отказов, естественно, эффективность сайта повышается. Повышается процент конверсии посетителей-покупателей. Рассказываются фишки по эффективному использованию email рассылок Особенности упаковки, демонстрации ваших продуктов для продаж. Мы опять же анализируем, какие продукты и услуги вы продаете, делаем для них упаковку. Упаковка ⁇ это не обязательно физическая упаковка, это может быть какая-то видеопрезентация, всякие слайды и так далее. Я рассказываю, как создавать эти продающие презентации, записывать видео, как правильно создать продающие видео, как быстро генерировать качественный контент для сайта, всякие дополнительные фишки по интернет-продажам. Ну и естественно, что там куча всяких бонусов, более 40 видео, это основного блока, плюс еще дополнительно всякие бонусы по контекстной рекламе поисковой оптимизации и так далее если вы еще не решились обязательно подумайте потому что в общем да количество людей у меня ограничено и скорее всего в ближайшее время вы просто напросто не сможете попасть я не работаю более чем 10 людьми одновременно поэтому вам решать хотите ли вы чтобы ваш сайт приносил больше клиентов больше продаж или нет если хотите просто подать заявку я рассмотрю со временем когда позиция освободится я помогаю вам создать ваш бизнес, настроить ваш бизнес в интернете, именно продающую машину. Хотите вы этого? Работайте со мной. Не хотите? Пытайтесь самостоятельно это сделать. Раз вы этого не сделали еще, то, возможно, на это потребуется гораздо больше времени. Именно возьми и сделай. Не знаешь, как сделать? Спроси и внедрить то, что я предложил. В общем, это, это функция, которую я, я выполняю в коучинге. Именно коучинг заключается в том, что я помогаю вам выстроить вашу продающую машину. Не откладывайте на завтра, принимайте решение прямо сейчас, заполняйте эту анкету. Это ни к чему не обязывает, потому что в любом случае будет дополнительное собеседование, будет дополнительный анализ вашего сайта, стоит им заниматься или нет. Если мне будет интересно, то я помогу вам раскрутить ваш бизнес на новый уровень, поднять его продажи и получить еще больше клиентов и прибыли. В общем-то, не просто клиентов, а именно прибыли. Потому что со временем начинаешь понимать, что гораздо интереснее работать с интересными клиентами за более высокие деньги, не геморройными, а именно с теми, кто понимает, что им надо. Я помогаю опять же найти таких клиентов. И перестроить. Вот мне недавно один коучинг, один из бизнесменов говорит, вот мне много клиентов не надо. Я не могу физически обслужить больше определенного количества. Но ну, много клиентов на самом деле не бывает. вопрос Решается очень просто. Вы просто повышаете планку, свою планку по деньгам. И отваливаются неинтересные клиенты, остается интересные. За счет того, что вы раскручиваете ваш интернет-ресурс, у вас... Получается генератор клиентов, именно хороших клиентов. И вы получаете более интересный бизнес не геморройный, не как белка в колесе, как тот хомячок, а именно в удовольствии. Вы работаете в бизнесе именно в удовольствии, вот как я работаю. Потому что мне это доставляет удовольствие помогать людям. Я вижу, как это все выстраивается, как цепочки налаживаются. И я от этого получаю удовольствие. Точно так же и вы будете получать удовольствие от ваших клиентов, потому что они будут более качественны. Не откладывайте на завтра, заполните формочку внизу, вот эти ссылка, оформить заявку на коучинг. И жду вас в коучинге.